Ну что же, сегодня будем слушать Диму Билана и Пелагею. Я, честно говоря, просто в каком-то шоке от их дуэта. И посмотрев это видео, вы узнаете, в каком я шоке, приятном или нет, насколько вообще хорошо или нет сочетаются голоса у Билана и Пелагея. Давайте обо всем по порядку. Меня зовут Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные, интересные видео. А мы начинаем с Слушать, смотреть выступления Димы Билана и Пелагеи на новой волне творческий вечер самого Димы Билана, где другие артисты пели его песни и в дуэтах он пел. Честно говоря, я вот не представляла вообще дуэт Билана и Пелагеи, как это все можно сделать, но давайте послушаем. Давайте послушаем, посмотрим. Посмотрите, как здорово оформлена сцена, да, вот эти все экраны. Но с первых просто строчек я поняла, что это супер топ. Прочтение песни – это очень круто. Посмотрите, послушайте, насколько органично у них сочетаются голоса. И как Пелагея очень умело, тонко работает со своим голосом, добавляет воздух на такой узкой позиции, но в то же время есть полетность. Как хорошо вот здесь они сочетаются. И вот обратите внимание, никто вот они поют дуэтом, когда одновременно поют мужчина, женщина, да, вокалисты, артисты, вот всегда кто-то прорывается вперед. Вот один хочет другого перекричать. Здесь вообще нет такой истории. Настолько они вот друг друга поддерживают, оттеняют да, один тембр другой, настолько они вместе звучат очень органично, но просто невероятно. То есть Пелагея вот, но совершенно не давит своим мощным вокалом, голосом. Да? То есть очень-очень органично они смотрятся. И вот эти обивания, которые делает Пелаген, ну это просто какой-то космос, то есть настолько выверено, настолько их немного, да, они не перегружают песню. Очень органичный номер. Я, ну, честно говоря, в восторге Почитал тоже комментарии, очень понравилось людям, да, но ну, слушателям простым. То есть, вот действительно, когда делается от души, когда нет стремления у вокалистов, ну как-то друг друга перепеть да или вот показать себя когда они сконцентрированы именно на песне на том чтобы передать вот эту красоту песни мелодии да вот это новое прочтение вот получается вот эта магия очень, вот у Пелагеи здесь она поет вокальным приемом микс, да, микс поет, но добавляет немножечко воздух, и получается знаете, очень такой легкий, облегченный, красивый микс, здоровский, Прям, ну, таким миксом на самом деле достаточно сложно научиться спеть, но если вы хотите освоить такую технику, я рекомендую вам пройти мой курс «Успешный вокалист», вот там я даю все рекомендации, как это сделать да как вот использовать свой голос на все сто процентов и все краски голоса тембральные окраски включать в пение И вот здесь Билан тоже уходит на верхушки, но очень-очень здорово звучит. Напишите свое мнение в комментариях, нравится ли вам такое исполнение, такое прочтение песни. Ну, мне очень нравится, я прям в восторге. Я бы, наверное, в плейлист точно добавила бы себе эту песню. Именно вот в их дуэте. Ну, просто очень-очень круто, очень классно. Жду вас в комментариях. И если вы хотите, чтобы я разобрала, посмотрела какие-то выступления, высказала свое мнение, то тоже пишите в комментариях. Я с удовольствием это сделаю. Ну что ж, с вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные интересные видео и увидимся очень скоро пока пока